Ну что ж, дорогие друзья, дорогие партнеры, всем здравствуйте! Ну, сегодня я бы хотел с вами поделиться знаниями об очень интересной технике, которая многим также она является интересной. 我非常的想你们, Но перед началом я бы очень хотела сказать, что соскучилась по вам, и также уверена, что вы тоже соскучились и по мне. 啊, поэтому 呃, сегодня мы хотим также продемонстрировать, 呃, какие возможности имеют массажные перчатки при проработке областей тела. Мы будем с вами изучать, как правильно а, сегодня заботиться о состоянии ног, а именно области ступней. А, для чего вообще необходимо а, воздействовать на области стоп, ухаживать за ними? Что это может дать организму? Стопа является важной частью человеческого тела, а также как и корни являются важной частью деревьев. И как у деревьев первыми истощаются обычно корни, также зачастую и у человека происходит постепенное а, ослабевание стопы. Поэтому стопа играет очень важную роль в системе здоровья человеческого организма. ,部份关系 ,部份关系 ,清 ,清 ,清 uh, не зря вот клиническими наблюдениями доказано, что ясность ума приходит uh, во время ходьбы. ]如果说... 呃, говорят, что если у человека наблюдается тяжесть в голове, отечность в ногах, дискомфорт при ходьбе, это все говорит об ухудшающемся состоянии здоровья. А, наоборот, если же также а, у человека имеется ясность мысли, легкость в голове и бодрость в ногах, это говорит о хорошем состоянии здоровья. Поэтому а, в древние времена а, оздоровительные методики были направлены в первую очередь на уход за стопами. Эксперты считают, что преимущества ухода за ногами ведут к улучшениям трех основных аспектов. Uh, первый аспект – это улучшение кровообращения. Ступня находится в нижней области человеческого тела. Вредные вещества, такие как кристаллы солей, мочевой кислоты в крови, откладываются в большей степени в области пальцев ног, образуя, к примеру, такое состояние, как подагн, что очень вредно отражается на всем состоянии здоровья. Массажная проработка способствует а, разложению вредных веществ, откладывающихся в о, области а, ступней, а, также позволяет ускорить кровообращение и обмен веществ. Поэтому воздействие на область ног в, данной, а, в данном месте а, имеет очень большую пользу для а, общего оздоровления нашего тела. Второй основной аспект – это воздействие на рефлекторные зоны. Почему обычно говорят, что происходит здесь воздействие на рефлекторные зоны? С точки зрения традиционной китайской медицины считается, что ступня – это второе сердце человека. Обратите внимание, что на ступнях а, располагаются рефлекторные зоны всех внутренних органов человека. Также массаж и проработка ступней способствует прохождению сигналов через рефлекторные зоны, что приводит к стимулированию головного мозга. Также происходит улучшение секреции и кровообращения в организме. Третий основной аспект это проходимость меридианов. ,三条因机 ,三条因机. А, всем вам наверняка известно, что в, а, по области ног проходят шесть больших меридианов, то есть три янских и три инских. Как раз таки, а все, таки каждый из данных все, берет свое начало с области ног а, поэтому а, хорошая проработка области стоп, области нижней части ног способствует как раз-таки хорошей проходимости меридианов как следствие и а, хорошему воздействию на организм. Поэтому уход за ступнями улучшает кровообращение, а также регулирует функции внутренних органов и очищает энергетические каналы, меридианы. Также воздействие уменьшает отечность ног, анемия, опухание и варикозное расширение вен. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я бы хотела приступить уже к самой технике, чтобы вам наглядно ее продемонстрировать. Также пока Мисс Сясин Юнь одевает перчатки, подключает биэнергомассажер, хотелось бы также попросить вас поблагодарить ей модель, которая в очередной раз... Сегодня вызвалась, чтобы вам показательно продемонстрировать данные техники. Можете оставлять комментарии, ставить разноцветные лайки. Мы уверены, что ей будет очень приятно. Итак, дорогие друзья, для начала мы также, конечно же, должны с вами использовать энергетический бальзам 5 капель и смешать его с массажным гелем. И начинаем уже ,呃, наносить ,呃, на область ,呃, голени, ,呃, то есть начиная от самих ступней до области коленных чашечек. Мы почему также обратите внимание, что почему да, мы должны прорабатывать область ног, так как на данной зоне располагается 100 биологически активных точек. Каждый из этих точек имеет воздействие, имеет отношения с внутренними органами. с внутренними органами. Также воздействие на данные точки способствует поднятию функциональности внутренних органов. А также способствует улучшению через рефлекторные зоны состояния большого мозга. Итак, для начала первым действием мы начинаем производить открытие точек. Здесь располагаются очень важные биологически активные точки. Здесь находятся точки Инлинчуэнь, также Янлинчуэнь и точка Цзусанли. Щелчок, пыль, Обратите внимание, что данная проработка способствует улучшению состояния коленных суставов, также при по повреждениях мениска и улучшении проходимости в данной области. Обычно, чтобы разрешить данного рода ситуации, необходимо, конечно же, направляться в медицинские учреждения, либо прибегать к помощи уже профессиональных массажистов, а также врачей. Uh, но сегодня мы вам показываем технику, как в домашних условиях при помощи использования нашего биэнергомассажера можно разрешать данные ситуации. Uh, если прибегать к использованию профессионального массажа, да, то... Uh, Здесь необходимо делать около 10-15 сеансов для того, чтобы был хороший результат. Сегодня же вы можете видеть, как при помощи использования биоэнергомассажера, благодаря одной только технике, можно регулировать данное состояние и при этом очищать энергетические каналы и придавать воздействие эффекта массажа иглоукалывания. 那么大家肯定也会在想老师这些学位具体在哪里我们回头的话呢我们通过网络直播教学的 у многих из вас наверняка сейчас есть вопросы касательно точного места расположения данных точек, которые сейчас прорабатываются, но не переживайте, потому что уже очень скоро будет расширенный специальный онлайн курс, онлайн семинар, где вам подробно будут рассказаны все особенности проработок данных точек. スイングの下部. Далее после фиксированной проработки на данных точках в области коленного сустава мы спускаемся ниже к области уже голеностопного голеностопа. スイングの下部. И здесь мы прорабатываем точки Саньиньцзяо и Сюаньцзун. Обращаю ваше внимание, что проработка данной области а, способствует улучшению а, при состояниях варикозного расширения вен и при онемениях ног. Сейчас мы делаем этот Uh, далее мы перемещаемся uh, на следующую область, это подъем стопы. Здесь мы прорабатываем еще одну очень важную точку, это точка Тайчун. Если в Обратите внимание, что проработка данной, данной области, данной точки позволяет снять боли, которые возникают при ходьбе. Иногда бывает, что ноги начинают немножечко ныть, покалывать в данной области стоп. Поэтому проработка данной точки способствует снятию данных болей. А сейчас, то, что мы Mm. Mm. Uh, все вы также знаете, что в основе биоэнергомассажера находятся uh, uh, методы традиционной китайской медицины, именно традиционных видов массажа. Сейчас мы делаем фиксированную проработку uh, именно точек, оказывая воздействие... Uh, массажа и тем самым стимулируя и активируя данные точки для положительного воздействия на организм. Обратите внимание, следующим действием мы начинаем проработку а, меридианов а, нижней области ног. Почему мы должны делать данный шаг? Если длительное время меридианы находятся в состоянии застоя, это а, очень быстро в приводит к уже к онемению ног и к опуханию. Поэтому сейчас обязательно необходимо как с синьской, так и сянской стороны меридианы проработать. Также вам сразу скажу, что вот данные мои действия, начиная от пальцев ног до коленных суставов, дают очень хороший эффект именно при отеканиях ног и при онемении. Поэтому, если вы будете использовать данную технику, сами сможете почувствовать легкость. Uh uh -huh. Итак, следующим шагом мы uh, поднимаем ногу, устанавливаем руку 身体. на область uh, Ахила, то есть там мы фиксируем 身体. руку на точках. А второй рукой мы начинаем прорабатывать уже икроножную мышцу, а именно а, меридиан мочевого пузыря. Поэтому многие говорят, Поэтому, если кто-то из вас считал перед началом данного онлайн-семинара, что проработка а, областей стопы, а, нижней области ног не является важной для здоровья, а, напротив, я скажу, что а, данная зона является чрезвычайно важной, да, потому что здесь, еще раз повторимся, находится а, более 100 биологически активных точек, воздействия на которые вы стимулируете организм, то есть благодаря рефлекторным зонам, которые также находятся в данных областях что а, также стимулирует свою очередь и состояние головного мозга. Особенно а, необходимо обратить внимание также на а, местоположение или, так скажем, место проживания. Да? А, в России часто очень наблюдается а, холодная погода, а, что также очень негативно сказывается на состоянии ног. Очень часто а, люди жалуются на... А, расширение на варикозный расширение также на онемение состояния ног и ноющие такие боли в ногах. Поэтому, особенно, кто сталкивается с такими ситуациями, обратите особое внимание. <говорит> Если у вас в семьях, у вас, у знакомых, есть люди, которые сталкиваются с данными ситуациями. Вот данная техника, вот такие вот движения будут способствовать улучшению. Вы можете им порекомендовать. Далее, следующим шагом мы также делаем фиксированную проработку на точках. Обратите внимание, здесь уже ладони располагаются в районе пят. Сейчас мы ,呃, направляем вот эту фиксированную проработку биологически активных точек как раз таки на снятие болей в области а, ступней. А, часто люди жалуются при ходьбе, что стопы начинают болеть. Как раз таки вот данная проработка способствует снятию данных болей и усталости. Если вы будете также прорабатывать как можно чаще данные области, сами также заметите, что усталость и боли в ногах при ходьбе очень быстро начинают исчезать. И, боку, также, О, угу. также обратите внимание, что данное воздействие способствует укреплению костей в данных областях ног. Итак, далее мы переходим к проработке следующих точек, которые я уверенно всем вам очень хорошо известны. Это точки Юнчжун. В далее мы переходим проработке следующих точек, которые я всем вам очень хорошо упоминаются Это точки очень точки точки и очень много информации также по ним дается, которые очень важны для организма. Поэтому воздействие на данные точки дают э, очень большой и ощутимый эффект. Да. 啊, также обратите внимание, что, как мы сегодня уже сказали, область стоп не зря считается в традиционной китайской медицине вторым сердцем. В данной области собраны более ста биологически активных точек, также находятся основные рефлекторные зоны внутренних органов. Поэтому, если вы хотите оказать воздействие на улучшение функционирования внутренних органов, также стимулировать головной мозг и улучшить состояние здоровья, обязательно необходимо обращать внимание на состояние проработки области стоп и ступней. Далее мы делаем также а, растирающую такую проработку верхней области стопы, то есть поднятия стопы. Mm. Данное действие способствует также улучшению при варикозном расширении вен, также способствует снятию боли в данных областях и Налаживанию проходимости меридианов. Дорогие друзья, пожалуйста, обратите внимание, что со стороны сейчас все действия, которые я выполняю, может показаться, могут показаться очень простыми, несложными. Однако, выполняя данную технику, чтобы был положительный эффект, необходимо э, иметь познание в данной области, а именно э, понимать, где располагаются биологически активные точки, с какой интенсивностью необходимо на них воздействовать, с каким временем. Потому что, если же данные аспекты не соблюдаются правильно, это может стимулировать как раз таки э, ну, вот такие дискомфортные состояния для э, ваших э, клиентов. Ну, менее того, может доставлять дискомфорт в области э, суставов, которые вы прорабатываете, поэтому старайтесь выполнять данную технику э, с осторожностью и с пониманием дела. 好, 接下来的话呢, 我们主要的话呢, 啊, следующий 啊, шаг, это сгибание пальцев ног. 啊, 这个动作的话呢, 非常好的, 啊, данный шаг направлен 啊, на улучшение состояния пальцев ног. Uh, также uh, направлен на снятие uh, анемии в данных областях, а uh, также когда uh, пальцы ног начинают побаливать и ныть. А, а также я знаю, что многие партнеры а, часто спрашивают, есть ли а, видеозапись а техник, так как за последние пару месяцев очень много различных техник показали наши специалисты международного бизнес колледжа Фахо. хотелось бы поподробнее их узнать, а, поэтому вот с пониманием данной вашей просьбы мы сейчас уже начали организовывать а, различные курсы а, использования биоэнергомассажера, сеансов биоэнергорегуляции. в частности у нас уже начался а, процесс обучения базовому курсу поэтому если вам это интересно вы хотите принять более углубленное участие в познании данных техник вы можете поинтересоваться в представительствах и филиалах когда и как вы можете поучаствовать в данных обучениях Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, не переживайте, если вы хотите узнать, как правильно зарегистрироваться, как попасть на данное участие, что будет изучаться и как правильно вообще пройти это обучение, сдать экзамен, получить новый сертификат, то вы можете обратиться к своим директорам представительств, также к директорам филиалов, вам все подробно объяснят. Вы сами уже замечаете, что благодаря использованию биоэнергомассажера не только вы можете проработать область спины, да? буквально каждую часть тела мы можем без проблем также проработать и оказать положительное воздействие по снятию дискомфорта и по улучшению общего состояния здоровья. Поэтому мы не зря даже так вот uh, шутим и говорим о том, что имея биэнергомассажер, вы также с собой, так скажем, домой всегда забираете uh, здоровье и забираете красоту. Также, Также еще говорят, что это красота и здоровье в домашних условиях. Да? А, так как использование биоэнергомассажера само по себе является очень комфортным. Также несложно овладеть навыками по его использованию. И эффект, ну что ж там говорить, эффект говорит сам за себя. Очень многие партнеры, которые используют массажер, часто оставляют свои комментарии, также часто делятся своими результатами, поэтому это не заставляет себя так же ждать. Очень много партнеров по всему миру часто оставляют различного рода положительные отзывы, очень приятные, что до того как использовалась данная разновидность продукции корпорации Фахо до того как использовался БиЭнерго массажер таких ощущений не наступало именно в плане улучшений как раз таки после использования эффективность повысилась значительно и человек начал получать очень большие результаты изменения. Дорогие друзья, сейчас я вам продемонстрировал всего лишь одну часть техники полной проработки областей нижних ног, да, то есть области стоп. Если же вас заинтересовало, как в дальнейшем, как правильно необходимо воздействовать на данной области, то обязательно постарайтесь посетить наш онлайн семинар, который также в скором времени будет проходить. Также обращаю ваше внимание после приобретения биоэнергомассажера, глядя на то, как много техник различных вы можете использовать, какую пользу для здоровья вы можете дать. Тут же вы должны себя поймать на мысль, что не только для себя вы можете дать все эти блага, но также для своей семьи, а также для своих друзей, коллег и партнеров. То есть все это может использоваться и другими людьми и партнерами. Поэтому здесь также главной мысль является, что не только здоровье вы можете подарить э, своим э, друзьям, своей семье, но также и материальное обогащение, также оно будет сопутствовать вам.